Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами встречаемся на канале Заметки Нумизмата и по вашим просьбам сегодня начинаем рассказы про монеты, начеканенные для Финляндии в составе России. Русско-финские монеты, чеканки Ессенфоргского монетного двора, современный город Хельсинки. Вспомнив чуть-чуть историю, Напомню, что после войны 1808-1809 года, разгрома Швеции, территория современной Финляндии вошла в состав Российской империи. Вошла причем на особом статусе, по сути, как отдельное будущее финское государство. И именно российские императоры таким образом приложили основные и главные усилия для того, чтобы финская нация и эта территория стала именно государством, чего никогда раньше не было в истории финнов. Ну а уже при государе Александре II были начаты действия, именно направленные на приобретение постепенной автономии, как зачатка будущей государственности, то есть, как не покажется странным, Российская власть и Российская корона на протяжении многих десятилетий, ну можно сказать более чем сто лет, фактически создавала будущую финскую государственность, хоть вроде бы на первый взгляд это кажется и странным для империи. И как один из элементов будущей государственности было принято решение в середине 60-х годов XIX века начать чеканку для ферляндии специальных монет. Я думаю, в таких передачах мы еще этого не раз коснемся. Соответственно, чекан есть монеты мелких номиналов, пенни, в меде, в серебре, марки в серебре, и, наконец, золотые монеты, также марки номиналом 10 и 20 марок. Причем важно подчеркнуть, что с самого начала эти монеты чеканились по стандартам Латинского денежного союза. В отличие от монет Российской империи, именно монеты для Финляндии сразу производились в золоте 900-й пробы, что соответствовало стандарту Латинского денежного союза и соответствовали весовым параметрам Латинского денежного союза. Максимальный номинал был 20 марок, и эти 20 марок точности соответствуют по весу, пробе, размерам 20 франкам, ну, так же, как лирам, песо, песетам и так далее, то есть денежным, золотыми теницам Латинского денежного союза. Ну, а 10 марок является, соответственно, меньшим номиналом половинкой, также, соответственно, как и в странах Латинского денежного союза, кроме 20 франков и больших номиналов, используя 10 франков и 5 франков. Но в Финляндии остановились на двух номиналах, 20 и 10. То есть вероятная цель чеканки этих монет не столько обращение, так как в обращении все равно, конечно, ходили обыкновенные российские монеты, рубли и копейки, а больше для международного престижа, таким образом официальные. Делегации или представители Финляндии при императорском дворе в Европе могли использовать для каких-то целей свою собственную монету, причем соответствующую монетам Латинского Союза. Этак и вход в Евросоюз того времени, ведь именно единый союз европейских государств и задумывал изначально Наполеон Бонапарт. Чеканка золотой монеты для Финляндии на гельсифонском монетном дворе началась с 1878 года. Таким образом, первый год у нас на золотых монетах именно 1878 в обоих номиналах и 20 марок и 10 марок. Этот год, как первый год чеканки, встречается несколько реже, отмечен редкостью. И особенно, конечно, востребован в высоком состоянии для коллекции очень желательным. Также значительные тиражи чеканились уже при Николае II, последнем Российском императоре. Но в первую очередь это касается 20 марочников, которые чеканились различных годов. Соответственно, это 1903-1904. 12 13, 11, 10 10 маржечники чекаья с гораздо меньшим тиражом и соответственно в основном это мало тиражные монеты 1904 1905 года более менее крупный тираж это 1913, последний собственно, год чеканки российских золотых монет во всяком случае официально. то есть последняя золотая монета, датированная, начеканенная в Российской империи именно на Гельсенфорском монетном дворе в 1913 году. На этом и заканчивается чеканка не только золотых монет Финляндии в составе Российской империи, но и российских золотых монет императорской России вообще. Специально рядом я положил пятирублевик рублевик полуимпериал Александра. 3 и обратите внимание, что полуимпериал, исполненный тоже по стандарту монет Латинского союза, имеющий вес 6,45 грамма, также как 20 франков французских, равен по размеру, весу и пробе 20 финским маркам. Ну а 10 марок представляют собой, как я уже раньше говорил, половинки от полноценных 20-марочных монет. Наибольшие тиражи, как я уже сказал, были при Александре II и при Николае II. А вот при Александре третьем за годы его правления, хотя монеты на гельско монетном дворе чеканились, но золотые монеты, пускались лишь в нескольких годах, но вот в данном случае монета 1882 года, год переходный. Александр III еще не коронован как император всероссийский, это произойдет только через год, но в этом году, 1882, несомненно, в России правит именно Александр III. Вот, соответственно, эти 10 марок относятся ко времени его правления. А то, что касается 20 марок, то период правления Александра III, они представлены годом 1891. Монета довольно редкая, довольно востребованная, но если вы хотите в своих коллекции иметь монеты для русской Финляндии всех трех русских императоров, при которых они чеканились, то есть Александра Второго, II, Александра Третьего и Николая Второго, то вам придется найти, приобрести, и положить в коллекцию 20 марок именно 1891 года. Я думаю, про русско-финские монеты мы еще неоднократно поговорим. Спасибо, задавайте ваши вопросы, ждем вас на нашем канале.